Здравствуйте, дорогие участники. Я очень рада приветствовать тех, кто смог присоединиться. Давайте сразу же по традиции проверим технические вещи. Во-первых, звук. Всем ли меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если какие-то помехи в звуке? Потому что если есть помехи, вы мне напишите, есть помехи, я тогда начну регулировать свой микрофон. Если помех нет, то тогда напишите, что все ну, хорошо, либо два плюсика поставьте. Угу. Угу, замечательно, а я очень рада, потому что что-то периодически у нас возникают какие-то трудность с этой помехи и хотелось бы чтобы сегодня мы друг друга хорошо слышали. А теперь, пожалуйста, поставьте плюсики, если вам видно презентацию и как бы все, все нормально с видео. Хорошо, спасибо вам большое, но прежде чем перейти к нашей сегодняшней теме, позвольте мне тоже немного на организационных вопросах остановиться и напомнить всем вам, что у нас по правилам вы должны заполнять и тесты, и претесты, посттесты, выполнять домашние задания. Как по нашим сведениям, которые мне предоставил наш администратор Азиза, многие не сдали эти задания. Мы с вами приближаемся к завершению нашей образовательной программы. Она, конечно, была очень обширная, очень такая активная, но мы с вами будем подводить итоги и будем уже определять, кому выдавать сертификат именно о том, что вы закончили эту образовательную программу, а кому мы просто выдадим сертификат, чтобы вы были слушателями. Мы попросим вас еще также заполнить анкетку, потому что я знаю, что не все смогли онлайн присутствовать на наших вебинарах. Многие смотрели в записи, чтобы вы отметили и записи. Попросим оценить вашу, ой, вас нашу программу. Поэтому я прошу вас активизироваться, у нас еще с вами будет по большому счету в рамках нашей программы. Кроме этого, еще один дополнительный вебинар – это о публичной отчетности, который тоже я проведу. Но в субботу мы вам предлагаем, и Азиза вам тоже писала, анонсируем это а, дополнительный бонус бесплатного вебинара, который проведет Наташа Янсен в рамках своего проекта. Это изменение в налоговую отчетность. Я призываю вас обязательно присутствовать на этом вебинаре, максимально распространить эту информацию среди ваших коллег – Потому что это очень важно именно для устойчивости, для финансовой устойчивости, вообще просто для безопасности наших некоммерческих организаций именно соблюдать налоговый кодекс. Поэтому я вас прошу в субботу выделить время и послушать. Если коротко, то практически полгода группа правительственных организаций, наша организация тоже входила в эту группу, мы работали в рамках advocacy компании то есть отстаивали определенные льготы, которые ранее существовали в законодательстве Республики Казахстан для некоммерческих организаций. Это и по ИПН, и по соцналогу, и по корпоративному налогу и так далее. То есть обо всем этом как раз расскажет Наташа, и расскажет, как нам дальше с вами себя вести, как заполнять эту налоговую отчетность, как ее сдавать. Поэтому, пожалуйста, еще раз выделите время, приходите. Ну и 15 числа в понедельник у нас с вами состоится заключительный вебинар в рамках образовательной программы, и мы с вами поговорим, о публичном отчете вообще о, о публичной отчетности как таковой, она может быть разная. Для неправительственных организаций это уже добровольная отчетность, она, хотя она как бы для общественных фондов в законодательстве существует как обязательный да, выпуск публичного отчета. Но для других некоммерческих организаций, общественных объединений, ассоциаций и так далее, и так далее, она является добровольной. Но этот инструмент является очень важным для нашей устойчивости для того, чтобы нас знали. И на самом деле я воспринимаю публичные отчеты как инструмент и пиара, и финансовую устойчивости, Потому что если вас знают, если знают, что вы хорошо работаете, то вам как бы с удовольствием дают деньги. Но не буду вам, не буду сейчас об этом говорить. Это такой небольшой анонс, чтобы вы пришли, и мы с вами об этом поговорили. Я расскажу там об опыте, который уже есть и в нашей организации, и в других организациях. А сегодня мы будем с вами говорить об обязательной отчетности некоммерческих организаций, но я не, мы не будем с вами касаться сегодня налоговой отчетности, потому что о финансовой отчетности вы говорили с Наташей янсен это отдельный вид, а не будем говорить с вами там об отчетности юстицию, статистику, это вопросы а, бухгалтерии, они, тоже как бы, они уже достаточно устойчивы. Но я, мы сегодня с вами поговорим об отчетности, которая была введена а, в конце с 2015 -го года был закон принят, и с 2016 -го года мы ее уже сдаем, должны сдавать на ежегодной, на ежегодной основе и обязательно. Это отчетность для базы данных МПО. То есть поговорим, когда сдавать, какие сведения необходимы, где найти материалы, которые вам помогут заполнить. И поговорим об отчетности НПО в случае получения иностранного финансирования. Это в том случае, если вы получаете деньги от физических, юридических лиц иностранных, либо лиц без гражданства. И тоже, как, это тоже отчетность была введена в 2016 году. Она... Это тоже обязательно, есть свои нюансы, и те, кто получает иностранное финансирование, это тоже очень важно, потому что и в том, и в другом случае, если мы такую отчетность не сдаем, то существуют очень серьезные штрафы, грубо говоря, административные наказания, вплоть до ликвидации принудительной ликвидации некоммерческой организации. Поэтому этот вопрос с точки зрения той же безопасности и устойчивости коммерческих организаций в Казахстане, он очень и очень важен. А скажите, пожалуйста, поставьте плюсики, кто сдает, кто сдавал уже отчетность в базу данных НПО? Пока вас спрашиваю только про базу данных НПО. спасибо. Если, никто, если вы не сдавали отчетность еще ни разу в базу данных то поставьте, пожалуйста, минус. Так, Светлана Николаевна, вы не сдавали. Да? Светлана Николаевна, у меня к вам тогда вопрос. А ваша организация с какого года зарегистрирована? Напишите, пожалуйста, просто год регистрации. А, Слана сама не сдавалась. А, а организация ваша сдавалась Слана Николаевна? Ага, хорошо, а то я уже так напугалась, что, потому что... А, ну, я не, не буду вас тоже сейчас сильно пугать и нагнетать, а, отчетность введена с 2016 года, то есть первую отчетность мы сдавали в марте, 31 марта 2016 года все некоммерческие организации. Но, насколько я знаю, по заверениям пока а, Министерства по делам религии и гражданского общества, это уполномоченный орган по ведению базы данных, и мы именно им сдаем эту отчетность, они пока не применяли административных мер, там штрафов и так далее, и так далее к некоммерческим организациям, потому что это было все-таки новое, было связано с определенными трудностями а, по сдаче этой отчетности. Но я думаю, что чем дальше, тем более строго будут относиться именно к сдаче а, отчетности в базу данных. И еще один очень важный момент для некоммерческих организаций, что с введением базы данных НПО, был отменен реестр некоммерческих организаций по государственному социальному заказу, так как база данных, она заменяла этот реестр. То есть теперь, если вы хотите получить государственные деньги, государственный социальный заказ, участвовать в конкурсе, либо претендовать на получение премий от государства в этом году, наверное, вы многие знаете, да, был первый раз, были выданы премии коммерческим организациям, то, вам, то вы обязательно должны находиться в базе данных МПО. Если вы не находитесь, то вы не можете претендовать на любые государственные деньги. Поэтому мы говорим, обязательная отчетность МПО, и поэтому наша организация еще с самого начала, когда только обсуждался этот закон, когда мы только говорили, когда государство только стало говорить о введении базы данных, мы очень активно участвовали и как бы в формировании форм такой базы данных, но также и в информировании некоммерческих организаций, чтобы они знали о том, что такая база данных вводится, о том, чтобы они знали, как заполнять эту отчетность и сдавали такие отчеты. В связи с этим я коротко вам как бы такой... Экскурс в историю, да. То есть в первый раз вопрос о том, что необходимо создавать определенный реестр в виде базы данных МПО, возник еще в 2013 году. Был тогда обсуждался закон о государственной поддержке. А но ряд некоммерческих организаций, так как он был дискриминационный для некоммерческих организаций, мы отстояли вопрос, и этот закон приостановили его обсуждение, внесение как бы, даже ну, в парламент. После этого в 2014 году... Uh, в, конце, в конце летом 2014 года появились уже не законопроект, а поправки в некоторые законодательные акты, закона о государственном социальном заказе, коммерческих организаций и другие как раз по введению базы, базы данных МПО, введению такой по государственной поддержки, как государственные гранты и премии. А вот в рамках этого закона и была принята обязательная отчетность НПО в базу, базу данных НПО. Тогда наша организация делала очень большой проект по информированию некоммерческих организаций. Я сейчас вам покажу а, трансляцию... Со своего рабочего стола я покажу наш сайт, на котором вы можете найти информацию и об этой информационной кампании, простите за кавтологию, и а, также и ссылки на те материалы, а, которые мы тогда выпустили. Скажите, пожалуйста. Так, я прошу прощения, демонстрация рабочего стола не получается, не будем тратить на это время. В любом случае, в конце презентации я вам ссылки на наш сайт дам, и вы сможете там найти всю необходимую информацию. И также мы сегодня поговорим об отчетности по иностранному финансированию, которая была введена в 2016 году. Ну что ж, давайте перейдем к изменению в законодательстве, к ну, самой уже базе данных. Итак, в декабре 2015 года были приняты поправки в закон о государственном социальном заказе, о коммерческих организациях и об административных правонарушениях. А, тогда была введена база данных, как я уже сказала. Но а, 6 декабря 2017 года внесены изменения в правила предоставления сведений о своей деятельности с организациями и формирования базы данных МПО. Должна отметить, что вот это, это тоже сделано как бы при содействии и, наверное, при работе некоммерческих организаций. То есть на самом деле форма отчетности для базы данных, она на сегодняшний момент существенно упрощена. Она, на некоторые вещи, которые были затруднительны, на сегодняшний день с вами для нас с вами уже удалены из этой формы. И мы сегодня уже с вами будем говорить по, по новой форме. В этой связи приоритет на сегодня – это обязательная сдача отчетности и правительственных организаций. Уже, наверное, в пятый раз это повторяю в базу данных. И она ведется, поддерживается и ответственность, как бы, по мнению сегодня, перед Министерством по делам религии и гражданского общества. Информация должна быть представлена не позднее 31 марта, извините, здесь не только 2016 года, но текущей, не позднее 31 марта. И о чем это говорит? Предоставляем мы эту информацию за отчетный период. Отчетный период – это предыдущий год, с 1 января по 31 декабря предыдущего года. Сейчас у нас с вами начался 2018 год. То есть 31 марта 2018 года мы должны будем с вами подать сведения в базу данных, согласно форме, о которой мы сегодня с вами будем говорить, в базу данных, за, с 1 января по 31 декабря 2017 года. Скажите, пожалуйста, это понятно? То есть период отчетности. То есть мы не подаем отчетность до 31 марта. Мы заканчиваем 31 декабря 2017 года. А, потому что очень много таких вопросов задают, когда мы консультируем по базе данных. То есть отчетный период. Почему он привязан к 31 марта? Тоже очень часто этот вопрос возникает, потому что в форме содержатся данные по финансам по нашим, сколько мы получили и как мы их потратили. Вы знаете, что налоговая отчетность по финансам, она, вот, годовой отчет мы даем 31 марта. То есть на 31 марта у нас уже есть все эти сведения, обобщенные в нашем бюлгалтерском балансе и которые мы можем внести в форму отчетности по базе данных НПО. Часто здесь возникает вопрос, зачем дублировать. Вопрос, конечно, очень такой важный, но на самом деле в нашей действительности он оказывается риторическим Мы его тоже задавали еще в самом начале, когда база данных вводилась. Когда просто обсуждался вопрос о том, что необходима эта база данных, мы говорили о том, что, например, Министерство по делам религии и гражданского общества может эту информацию запросить у других государственных органов. На что мы нам ответили, что а, пока как бы, эти все системы не взаимосвязаны, и государ, государственным органам трудно допросить у другого государственного органа, им проще как бы, вести эту базу данных. Ну, а, как говорится, это... Это как в том анекдоте про изучение русского языка в грузинской школе, да, говорит, когда учитель говорит ученикам, дорогие ученики, в русском языке слова вилка и «тарелька» пишутся без мягкого знака. Это нельзя понять, это просто надо запомнить. Вот и в нашей ситуации с вами нам, я уже думаю, что нам не стоит задаваться этими вопросами в данном, да, в данном контексте, а нужно просто это законодательство... Выполнять. Это, конечно, ни в коей мере не говорит, что мы не должны а, вести переговоры, вести а, определенные дискуссии с государственными органами то есть о как бы, необходимости или а, как бы, правом мощности да, таких законодательных норм, как у любого а, гражданина в Республике Казахстан, у нас есть право как высказываться, бы, но при этом необходимо соблюдать это. Вот как бы с этой позиции наши организация действует, и мы всегда говорим, что да, мы готовы убеждать государственные органы в упрощении, может быть, в отмене каких-либо ненужных норм, но пока они существуют в законодательстве, мы стараемся информировать своих коллег о том, чтобы эти законодательные нормы соблюдать в полном объеме и при этом, чтобы наши организации не подвергались никаким административным изысканиям. Так, едем дальше. Так, подождите, тут у меня так. Обратите внимание, что сведения в базу данных, хотя мы на, на это обращали внимание, они должны быть представлены как на казахском, так и на русском языке. То есть не или на казахском, или на русском, а именно на двух языках. Поэтому формы, которые мы... Заполняем и отправляем потом в министерство. Мы заполняем, они у нас должны быть две, абсолютно идентичные. Одна на русском языке, другая на казахском языке. И обращайте внимание на вопросы, которые помечены знаком звездочкой. Сейчас их намного меньше осталось в форме. А Звездочка помечены только варианты, где, мы можем, где нам говорится, что в случае, если у нас нет таких данных, мы можем поставить прочерк или написать «нет». Ранее звездочек было много, в форме были графы, где можно было указать, где только относилось к иностранным организациям, представительствам Республики Казахстан и так далее. Сейчас не буду загружать вас, это, это, это уже ушло. И информации стало в форме намного меньше, осталось только самое основное. В 2016 году мы разрабатывали пошаговую инструкцию по заполнению приложения на основе приложения к правилам. Эта инструкция еще сохранилась, и на нашем сайте ссылка на нее будет в конце презентации дана. Что я могу сказать по этой инструкции? Она сделана в виде PDF на русском и казахском языке. И она, конечно, уже не совсем коррелирует с сегодняшней формой, но очень многие разделы там остались. И многие разъяснения еще могут быть вам полезны, если возникают какие-то вопросы. Потому что мы постарались переложить э, инструкцию по э, заполнению да, к правилам по базе данных НПО, у нас, конечно, так, человеческий язык. То есть с русского там на русский и как бы с русского, на, с русского на казахский. Поэтому мы все равно эту информацию пока со своего сайта не убираем. Мы ее оставляем, потому что вы можете обращаться. А также у нас там есть как бы и вебинары, записи вебинаров еще 16 года, где наши эксперты тогда и гуляя Сергей как юрист, и та же Наташа Янсен как эксперт по, налог, по налогам и по налоговой отчетности, они давали разъяснения. Если у вас будут какие-либо затруднения, вы можете к тем материалам обратиться и тоже посмотреть. Их, то есть, хотя я думаю, в принципе, на сегодняшний момент заполнение формы отчетности уже не должно вызывать затруднений. Первое, что заполняется в форме отчетности, это общие данные о неправительственной организации. Сведения заполняются, это имейте в виду, это очень важно. А сведения заполняются согласно государственной регистрации, государственной перерегистрации юридического лица или учетной регистрации филиала или представительства некоммерческой организации. А в этом, видите, в этих данных, общие данные неправительственной организации стоит звездочка. Если данных нет, то ставим прочерк или пишем нет. Но вы понимаете, да, что на сегодня... То есть у вас должны быть все равно данные, основные названия, организационно-правовая форма, то есть IUL, общественный фонд, частное учреждение, либо, либо общественное объединение, то есть ваш юридический, юридический адрес у вас должен быть, BIN и так, далее, и так далее. То есть есть данные, которые у любой действующей организации существуют, и там, конечно, мы не можем с вами поставить прочерк или написать «нет». Но если у вас нет филиала или представительства, то понятно, что в, этой, в этих графах вы можете поставить «нет» э, или «прочерк». А здесь все понятно? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики. Я сегодня буду очень часто вас, вам задавать эти вопросы, поэтому готовьте ставить плюсики. Хорошо, ага, поедем дальше. Также в форме сейчас есть раздел 2, это контактные данные неправительственной организации. И на сегодняшний момент, в принципе, всего три пункта, которые мы должны заполнить. Это электронная почта, номер телефона и адрес сайта. В данном случае не у всех некоммерческих организаций существуют сайты. Вы можете поставить прочерк или нет, но электронная почта или номер телефона руководителя – как минимум они есть. И я вас призываю ставить именно те адреса, те контакты, которые у вас действующие, потому что именно по этим адресам, по этим контактам, скорее всего, с вами будут связываться для того, чтобы при необходимости уточнения каких-либо данных. И если э, вы не поднимете трубку, не ответите на письмо, то, естественно, это может быть воспринято, что эта информация предоставлена некорректно, она является недействительной, и это может быть основанием исключения вас из базы данных МПО, то есть из этого, из этого реестра. Ну и все последствия как бы мы с вами уже тоже, тоже проговорили. Про а, что, например, на практике, что делаем, что делаю я? У нас, например, в 2016 да, году у нас не было офиса, мы работали... Как бы командно виртуально не было таких ресурсов для того чтобы снимать отдельный офис в котором мы могли бы указать да, номер телефона но в любом случае я как руководитель организации в базе данных по всегда указываю свой мобильный но номер своего мобильного телефона по которому меня всегда можно найти и со мной могут все связаться потому что это в любом случае это ответственность руководителя организации но электронная почта электронную почту для контактов, как правило, и в базе данных, и уже в заявках донорских, мы, например, указываем всегда рабочий электронный адрес нашей организации, но, скажем, для подстраховки я всегда ставлю свой личный адрес, по которому, опять же, меня можно найти, и можно продублировать какую-то информацию. Но это больше мои такие, да, маленькие такие, не то что секретики, да, но спешки, как, как я как бы, понимаю, как я стараюсь выходить в ситуации, когда что как бы, нужно указывать вот такую, вот такую информацию, чтобы вас могли очень быстро все там, заинтересованные компетентные органы найти и сообщить вам информацию. Это очень часто помогает и спасает. Конечно, это вызывает дополнительное беспокойство, но тут э, вопрос, как бы, что мы ценим. Возможно, есть, чтобы ликвидировать возможные риски, обеспечить безопасность своей организации, я готова пожертвовать каким-то своим небольшим личным комфор, комфортом и своим, своим личным временем. Так, здесь я тоже думаю, все понятно, не буду вас спрашивать. Раздел третий. Сведения о работниках и волонтерах. Ранее как бы, эти, эти данные мы тоже с вами заполняли в более расширенном составе. Сейчас там есть небольшие, небольшие, небольшие графы, вот три графы: Количество штатных работников, количество волонтеров, количество иностранных работников. Здесь вам подсказка, опираемся на трудовой кодекс, потому что количество штатных работников очень часто задавали вопросы, нужно ли там указывать экспертов, которые работают на договорах услуг. Нет, количество штатных работников, они должны соответствовать с таким документом в организации. Во-первых, трудовые договоры. Это штатные работники это те, с кем у вас по проектам заключены трудовые договоры. Не договоры услуг, а именно трудовые договоры. И на которых у вас есть, как бы вы ведете штатное расписание. Я понимаю, что многие некоммерческие организации небольшие, не везде мы ведем с вами штатное расписание, поэтому трудовой кодекс, то есть заключение трудового договора. Так, вижу поднятая рука. Кто-то хочет что-то спросить? Так, никто так, по ошибке нажали. Хорошо. Если вы хотите что-то спрашивать чтобы по ходу сегодняшнего, сегодняшней презентации, вы можете писать сразу в общий чат, а не только в вопросы, потому что тема такая, что могут возникать по ходу вопросы. И я, в принципе, на чат смотрю постоянно и вижу ваши, ваши вопросы, и, мы вами, и сразу буду стараться на них отвечать. С этим понятно, да? То есть договоры услуг – это привлеченные эксперты. Они не приходят штатных работников, Им не являются штатными работниками, и поэтому мы их не считаем с вами при заполнении данных, базы, базы данных вот этой формы. Следующее – количество волонтеров. То есть это те люди, которые приходят и вам помогают, да, на безвозмездной основе. Мы волонтерам можем возмещать какие-то расходы там, на питание, может быть, на проезд и так далее внутри своей организации. Но это те люди, с которыми у нас не заключен ни трудовой договор, мы не заключаем с ними договор услуг, и они по большому счету работают у нас бесплатно. Это тоже могут быть эксперты, которые, которые вас консультируют, да, потому что им нравится ваша организация, ваша деятельность. Это могут быть молодежь, которая приходит и помогает вам что-то делать и так далее. И так далее. Сейчас, по-моему, принят закон, я не очень хорошо как бы, разбираюсь в вопросах именно волонтерской деятельности, но просто тоже участвовала в нескольких заседаниях по обсуждению закона о, волонтерской, о волонтерских организациях и принят по крайней мере, должен был принят закон о волонтерской деятельности, и там есть статус волонтерской организации. У них там все как бы достаточно серьезно зарегламентировано, но для некоммерческих организаций, которые себя не позиционируют как волонтерские, то есть мы с вами как бы вот можем просто свой, свою внутреннюю документацию вести волонтеров. То есть по большому счету это количество как бы на вашей совести, и как бы вот посчитайте и укажите. Количество иностранных работников, это то есть те работники, которые есть не граждане Казахстана. Вы их указываете. То есть сколько, опять же, с теми, с кем у вас заключен трудовой договор. Не только договор услуг. По договорам услуг это просто привлеченные эксперты. Если у вас есть только по договорам услуг, а нет по трудовым договорам иностранных специалистов, то вы тогда тоже здесь ставите номер. Многие сведения персональными, ранее они присутствовали в базе данных, но были, были не обязательны к заполнению. И вот сейчас уже в этой форме они исключены, потому что ранее в базе данных предлагалось указать и адрес работников, и, и, и МиН и так далее, и так далее. Сейчас как бы, по... вот это как раз результат деятельности некоммерческих организаций, нашего разъяснения наших разных адекси-компаний, не только нашей, конечно, как организации, а многих организаций. И, в принципе, в адекватном разговоре, в адекватных встречах нам удалось донести, что эти сведения не просто не обязательны, во-первых, в этой базе данных, во-вторых, они противоречат закону о защите персональных данных. Так, Жанна. Данные, отраженные в этом отчете, должны четко совпадать с данными в стат-отчете. Если в НПО есть трудовой договор, значит, должна быть постоянная зарплата со всеми отчислениями по налоговому кодексу. Если нет таких отчислений, значит, трудовой договор не и нарушается. Статистика требует хотя бы одного, одного человека показывать. Получается разногласие. Ну, я не вижу здесь как бы особого разногласия, но спасибо, Жанна, за вот этот очень своевременный вопрос, потому что я вот упустила момент, не сказала в самом начале, что база данных НПО, она существует тоже не просто так, да, в, в Министерстве по делам религии и гражданского общества. У базы данных есть еще одна функция. Это сверки данных, между, которые подают некоммерческие организации в министерство, и которые потом министерство запрашивает у других государственных органов. Она их потом сверяет и как бы проверяет, насколько мы эти данные указали. И здесь Жанна совершенно справедливо отметила, что их будут сверять с нашими отчетами, которые мы знаем статистику обналоговую, в налоговую, в юстицию и так далее. Поэтому при заполнении базы данных НПО нужно, конечно, опираться на, то, на те отчеты, которые мы с вами сдавали. Если, поэтому я говорю, опираемся на трудовой кодекс, на трудовые договоры. Понятно, если у вас трудовой договор заключен, то вы в соответствии с этим трудовым договором, в соответствии с трудовым кодексом, вы должны выплачивать зарплату своевременно, платить все налоги, включая ИПН, пенсионные взносы, социальный налог, социальные отчисления. И все это у вас должно проходить по налоговой отчетности, все должно отражаться в статистической отчетности. Потому что или вы нарушаете, как бы, или если этого нет, то значит вы нарушаете как трудовой кодекс, налоговый кодекс так далее, и так далее. То есть это, это уже вопросы, конечно, внутреннего учета, введения делопроизводства внутри организации. И думаю, что вот как раз, когда мы начинаем заниматься базой данных МПО, это становится для нас определенным стимулом приводить свою внутреннюю отчетность и отчетность в государственные органы соответствия и понимать, насколько она важна, и как ее правильно заполнить. Я надеюсь, спасибо еще раз, Жанна, за то, что вы обратили внимание на, на этот момент. Поэтому, когда мы заполняем базу данных МКО, мы имеем, мы как бы, имеем у себя в голове, да, ставим галочку, что она должна быть, то есть коррелировать, совпадать с другой нашей отчетности. Я не знаю, Жанна, ну, во-первых, в данном случае... Ну, как, бы, как руководитель организации эта единица всегда существует то есть я вот как бы той, когда у меня есть периоды без проектной деятельности когда я не могу до да, нанимать людей то тогда то есть как бы я себе но я но я не получаю зарплату то есть я работаю на безвозмездной основе но я являюсь постоянным сотрудником своей организации другой вопрос то есть если мы говорим все-таки мы разговариваем с вами сейчас в рамках как бы, курса финансовой да, устойчивости организации, то важно, конечно, то есть я стремлюсь к тому, чтобы в моей организации оставались определенные ресурсы, то есть либо это взносы учредителей, либо это... Как Опять же, заработок наш от коммерческой деятельности, из которого мы формируем фонд заработной платы, из которого я могу выплачивать зарплату директору, администратору, либо еще необходимым да, единицам, тому же бухгалтеру заведения какой-либо отчетности, хотя бы в минимальном объеме, то есть минимальная заработная плата. И тогда у меня не возникает вопросов вот как бы со, со статистикой. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, но как, бы, как это делают других организаций, здесь, говорю, решать вам. Нужно смотреть и думать, что вы можете сделать и каким образом вам показывать или не показывать. То есть можете ли вы показывать заработные платы, есть ли у вас на это ресурсы. Если нет, то это, в принципе, никто руководителю не мешает работать, в принципе, как мы и поступаем на безвозмездные основы. Следующий раздел. Четвертый – это направление деятельности. Есть 15 графа «Направление деятельности неправительственной организации». Там 15 направлений указано в форме. Я их не стала выводить все сюда на презентацию, чтобы ее не загружать. Там необходимо просто под, выбрать направление деятельности вашей неправительственной организации и поставить там крестик в нужной ячейке. В принципе, да, конечно, могут возникать вопросы, не все там точно может совпадать, но в, в этом случае смотрите, чтобы у вас совпадало направление деятельности вашей организации, которую вы отмечаете в базе данных НПО, с тем направлением деятельности, которое указано у вас в уставе. То есть мы понимаем, то есть должны всегда понимать и знать, что данные в базе данных НПО могут сверить с нашими уставными чередительными документами, уставом, чередительным договором и так далее, а с данными других государственных органов. То есть поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Выбрать возможно. Посмотрите просто свой устав. Да, кстати, еще один момент, то есть что нужно приготовить для того, прежде чем заполнить данные своей организации. Приготовьте свои уставные документы. Приготовьте данные о проектах, которые вы реализовывали в предыдущем году, и а, приготовьте свой, свой финансовый отчет, то есть бухгалтерский баланс. А, по бухгалтерскому балансу многие некоммерческие организации говорили, вот а так-то, так-то, у нас в прошлом году не было там проектных денег, не было финансов, поэтому мы как бы сдавали пустографки, и у нас нет бухгалтерского баланса. Дело в том, что согласно закону об бухгалтерском учете мы должны его вести, то есть, ну, к налоговому кодексу любое юридическое лицо, коммерческое или некоммерческое. И, то есть по большому счету, если у вас не было денег, то ну, бухгалтерский баланс нулевой у вас должен быть. И на, то есть ранее мы его прикладывали, этот бухгалтерский баланс к базе данных МПО, ну и сейчас мы его электронную, отсканированную электронную версию. Для того, чтобы могли быстрее. Поэтому на нашем сайте мы размещали форму бухгалтерского баланса как раз для таких некоммерческих организаций, кто не вел да, бухгалтерский учет. Но я еще отмечаю, что это обязательная норма, поэтому прошу вас на это обратить внимание и все-таки вести бухгалтерский учет. По этим вопросам очень хорошо консультирует Наталья Янца. И если будут какие-то нюансы, потому что я сама не бухгалтер, я не компетентно давать вам в данном случае какие-либо советы, но вот могу порекомендовать экспертам mm -hmm. Следующий момент – это предметы цели деятельности НПО. Опять же, здесь указано в соответствии с уставом. Берете устав, смотрите и пишите базу данных, какие предметы, предмет деятельности, там, ваша миссия, либо эта цель, как это у вас оформлено. То есть копируете и вставляете в два Целевая аудитория и адресная группа. То есть это та адресная группа, то есть те бенефициары, с которыми вы работаете. Если, как правило, они тоже в какой-то степени у многих, может быть, опосредованы, но прописаны в уставе в уставных документов. Либо они у вас прописаны в проектах, потому что когда вы пишете проекты, и в гососзаказе, и в международной организации всегда просят указывать вашу целевую аудиторию. Смотрите, изучаете эти документы и вносите в графу целевая аудитория, адресная группа наименование. То есть либо это люди с ограниченными возможностями, молодежь, оказавшаяся там в трудной жизненной ситуации. В данном случае, например, целевой аудиторией нашей организации являются некоммерческие организации. То есть мы работаем именно для того, чтобы помогать, там образовывать и так далее. Конечно, эта адресная группа, она у нас еще подразделяется на подгруппы, но в данном случае достаточно показать именно общую адресную группу в этой базе данных. Здесь понятно по этому разделу. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Угу. Спасибо большое. Хорошо. Идем дальше. Раздел пятый. Доходы НПО за отчетный период. Этот раздел более объемный, но... Опять же, хочу вас порадовать. Если кому будет любопытно, вы посмотрите предыдущую форму отчетности, ну и кто сдавал, а кто сам заполнял, вы видите, да, что вот он уже такой. Там достаточно раздел за отчетный период «Сумма в тенге». Здесь перечис... здесь закрыт, самое главное, что это за... ну, как бы такой от... за... практически закрытый да, список. То есть нам нужно показать вознаграждение по депозитам, если они у вас были. Если у вас на, на вашей организации был депозит, мы говорим о БНПО. Здесь вопрос не спрашивается о депозитах физических лиц. Тоже понимаете. Гранты. Гранты, это то, если это было действительно прописано. Либо это государственный грант на сегодняшний момент, если вы получали в прошлом году грант, государственный грант от ЦПГИ. Грант именно от. Потому что гранты государственные выдает только Центр поддержки гражданских инициатив. Государственный социальный заказ не относится к грантам. И если вы получали гранты от международных организаций, но в, до, в вашем договоре четко прописано, что это грант, и если это международная организация, является грантодающей организацией. То есть входит в список, который есть в постановлении правительства у грантодающих организаций. То есть тогда это гранты. Все остальное не относится к грантам. Все остальное будет каким-то... Другим видом деятельности, либо это безвозмездно полученное имущество от той же международной организации, да? либо то есть там будет просто безвозмездно передано имущество. Например, у общественного фонда «ИМИР» А в 2016 году а, у нас а, был контракт с международной организацией, представительства которого не было в Казахстане. Это швейцарская организация, и она не, входи, она не входила в список о, грантодающих организаций, потому что нет представительства. Но это было безвозмездно, то есть, безвозмездно полученные деньги. То есть, мы, то есть там, это было написано в самом контракте. Полученное имущество в данном случае это тоже то, что вам передали, например, столы, компьютеры, принтеры и так далее, так далее, так далее, телевизоры, все что угодно, вы тоже сюда указываете, но пересчитывайте на момент получения, то есть вы указываете обязательно в тенге. Вступительные взносы. Если у вас есть какие-либо вступительные взносы от других организаций, например, если это какие-то ассоциации юридических лиц, у вас есть вступительные взносы за членство вашей ассоциации юридических лиц, и это у вас, естественно, проведено официально по вашей налоговой отчетности, мы помним, да, что мы сверяемся с тем, что у нас указано в других отчетностях, то мы это указываем, опять же, за год, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, обобщаем всю эту информацию и указываем вступительный взнос, членский взносы. опять же, если это в вашей организации существует. Благотворительная помощь. Это опять же у вас должен быть договор о вот, ну, благотворительной помощи. Тоже считаем, указываем и записываем. Спонсорская помощь, если была передана. Отчисление на безвозмездной основе. Это, как, как правило, касается благотворительных. Это, может, это только отличается вашей, по вашему... Во-первых, должно быть указано в вашем договоре о передаче этих денег. То есть тот, кто передает благотворительная помощь – это деньги и имущественно передано имущество передано на безвозмездной основе просто так вам, на, как, ну, на оказание какой-либо помощи либо в помощь вашей организации. Спонсорская помощь а, и теперь по нашему законодательству, а, ну и вообще как бы по своей сути, она подразумевает, что вам дают какие-либо деньги, но вы обязаны указать что спонсором является такой то такой, то есть в какой-то степени спонсорская помощь, она не, на, не, только, не совсем на безвозмездной основе, она подразумевает определенный пиар той организации или того лица, которое передает вам помощь. Я ответила на ваш вопрос, Газиза? Благотворительная помощь и спонсорская помощь. Но еще одна рекомендация, она даже насколько уже моя, очень часто, мы это тоже вопрос обсуждали с Наташей Ямцем, я очень часто с ней консультируюсь по, как раз по этим вопросам, чтобы четко понимать, потом... То есть как это все сделать? То есть, когда вы получаете, то есть вам передают какое-то безвозмездное имущество, оформляете документы и там четко указываете, является ли это благотворительная помощь, является ли это спонсорская помощь. Потому что именно такие документы будут в конце концов единственным основанием и доказательством, если возникнут какие-то вопросы, почему вы отнесли? Почему вы отнесли Ту или, иную, ту или иную сумму а, к этому виду а, поступлений. Нет такого запрета Газиза по благотворительной помощи пиар нельзя проводить. То есть, как правило, то есть запрета нет, но в договоре о спонсорской помощи, как правило, указывается, что мы передаем, но спонсор будем указывать, что это информационный спонсор, что это там спонсор, который потом оказал нам при помещение, при поддержке и так, далее, и так далее. То есть это обязательно. При благотворительной помощи, как правило, она может быть анонимной. Ну, например, благотворительная помощь, когда вы собираете, скажем, пожертвование через СМС, через минимальные, там, взносы на ваш банковский счет, вы не можете всех благотворителей указать. То есть тогда это будет благотворительная помощь. И пиар как? То есть каждого вы не укажете. То есть вы не берете на себя это обязательство. Или, например, очень часто благотворители говорят, это благотворительная помощь, и они просят не говорить, не указывать своих данных, ну, хотят остаться анонимными, из скромности, либо по каким-то, не знаю, по каким причинам, но это уже не важно. Но я еще раз говорю, для того, чтобы в случае, когда у вас встанут вопросы от государственных, полномоченных государственных органов, чтобы объяснить рекомендации, заключайте договор, получайте какие-то деньги, средства, имущества от кого-то. Проводите это документально, заключайте соответствующие договоры о передаче имущества, о передаче средств денег. И там указывайте, на каком основании, в каком виде это, эти деньги к вам поступили в организацию. Газиза, опять жду от вас подтверждения. Если у вас нет благотворительной помощи, ну, если она у вас документально по вашему налоговому отчету нигде не проходит, ну, как бы, если вы не получали этой, у вас ее нет, то тогда не указывайте, конечно. Нет, не было. Мы не собираем, наша организация не собирает благотворительную помощь. То есть в данном случае я, когда буду заполнять, у меня, у меня будет ну, прочерк стоять или нет, по, по депозитам у нас не было, у меня будет стоять э, по грантам. У меня безвозмездно полученного имущества не было, вступительных членских взносов нет, благотворительной спонсорской помощи не было, отчисления на безвозмездной основе не, ну, как бы, вот, не было, пожертвования в моей организации не было, осуществление государственного социального заказа. Вот теперь осуществление государственного. Как бы, здесь тоже понятно. Если у вас были. Госсотзаказ. все, что, значит, эти деньги, которые вы получили в 2017 году, вы вносите в эту форму. Премии получили, сколько это составило, вносите, нет, пишите, нет. Другие доходы. Другие доходы, например, коммерческая деятельность. В данном году, в этом году у меня был один коммерческий небольшой контракт, я его сюда укажу. То есть это были деньги, и я напишу, полученный по коммерческому контракту, то есть контракт по оказанию услуг для другой, для сторонней организации. И посчитаю итогу. А По этому разделу понятно. Хорошо, хорошо. Опять же, если у нас с вами будут вопросы, в нашей организации мы будем продолжать консультировать. Uh, у меня есть в планах, но, к сожалению, пока мы не нашли как бы, финансовой поддержки, может быть, нам получится это сделать как бы, на безвозмездной основе, основе, привлечь также наших экспертов. Мы постараемся, так как всего 6 декабря был этот приказ опубликован, у нас сегодня с вами 12 января, то есть меньше uh, месяца да, прошло, то есть это как бы свежие такие данные. Может быть, мы постараемся приготовить какую-то инструкцию тоже по разъяснению, уже заполнению этой данной, этой данной формы. И до 31 марта, также ну, как можно раньше уже, может быть, в феврале разместить ее, чтобы у нас ну, как бы за месяц хотя бы была возможность у вас ознакомиться. И еще раз, какие-то нюансы, какие-то вопросы свои пишите. Мы как раз ориентируясь на ваши вопросы, на ваши трудности, будем готовить такую инструкцию будем ее размещать но пока на сегодняшний момент как бы, вот такой вот прям подробной инструкции мы просто не успели подготовить это безвозмездно полученное имущество если нам передают памперсы вопрос в том вот как бы совсем да по чесноку если разговаривать если ваши эти памперсы вам передали официально вы их получили да и вы их кому-то распределили. Это документально у вас проведено все внутри организации. Тогда говорю, смотрите на эти документы. Мы ориентируемся на документацию, на отчетность. Бывает, что вам кто-то пришел, да, отдал эти памперсы, а вы их потом тут же передали там нуждающимся. И нигде документально это не указано. То есть, если вы это укажете, то это ну, как бы возникнет как бы противоречие другой отчетности. Я вас призываю к тому, что, конечно, любые поступления лучше документировать. Но если уж так случилось, то есть смотрите, если есть у вас подтверждающие документы, на них смотрите, как это было передано. Но любое имущество, там шприцы, памперсы, коляски перевязочный материал, там все, что еще может ну, какие-то, я не знаю, там игрушки для при проведении конкурсов, либо подарков там, на каком-то мероприятии и так далее, и так далее. То есть это имущество. Но это имущество вам нужно перевести в деньги. Поэтому, когда вы получаете имущество, вам нужно документально знать, то есть хотя бы те же чеки, которые были получены, сколько это стоит денег, чтобы доказать. Хорошо, я, я ответила на вопрос про памперсы. Могу ли я быть, будучи руководителем НПО, быть еще учредителем другого НПО? Да, вы можете. То есть это неограничено. Вы можете быть учредителем неограниченного количества юридических лиц, как коммерческих, так и некоммерческих. А руководитель это ваша должность а на самом деле это, как бы, вы работаете по трудовому. вас учредителей назначили а, руководителем то есть директор исполнительный директор президентом или как у вас он называется по вашему скажем, по вашему уставу но вы являетесь руководителем то есть вы исполнитель Учредитель, то есть вы человек, который отвечает, да, по, учредитель отвечает по обязательствам своего юридического лица, то есть вы его создаете. Учредитель может быть директором, там, ну, как бы руководителем может не быть, не может быть, может быть, не может не быть руководителем. Это... это... Это вопрос, Гульнара, я в своем НПО тоже как учредитель или член НПО? Это вопрос или это вы пишете о своем опыте? Скажите мне, пожалуйста. А, вот смотри, я еще раз говорю, я теперь на моем примере. Я являюсь соучредителем общественного фонда «МИР». И как учред... со своим соучредителем, когда мы провели наше собрание, мы договорились, что я буду директором, буду выполнять это. Поэтому я как соуч... я являюсь соучредителем и являюсь также директором. То есть учредители, они определяют да, как бы вот судьбу регистрировать, не регистрировать, устав какой будет и так далее, и так далее. А, Но ну, также я, я выполняю роль и руководителя организации, то есть исполнительного органа. Но, при этом у нас есть попечительский совет, с которым мы советуемся. Ну, роль попечительского совета не буду сейчас затрагивать. Но как бы в соответствии с уставом у нас есть, мы советуемся с ними и так далее. А, я ответила на вашу пробку. Хотя, конечно, учредители могут принять решение и нанять, да, то есть стороннего директора, да, и следить, как бы, то есть тогда директор, директор отчитывается перед собранием учредителей, как правило. То есть, но если это общественное объединение, то есть тогда перед собранием членов общественного объединения, если это членская организация. Луна, расскажите мне, я разъяснила этот вопрос, если да, поставьте, пожалуйста, плюс, чтобы я видела и могла двигаться дальше. Да, в другом НПО вы можете быть учредителем. Почему нет? Я говорю, вы можете быть учредителем ТО, вы можете зарегистрировать ИП, вы можете быть учредителем двух НПО, в трех НПО. Пожалуйста, это ваше право. То есть но ну, вы будете внести ответственность за отчетности, за, в случае какой-то деятельности этих организаций, потому что вы являетесь учредителем. Вот и все. Теперь ответила? Если да, поставьте плюс. Так, ну, я пока не вижу ответа, чтобы... Ну, подвинемся дальше. Здесь понятно, да, то есть заполняем. Если будут вопросы, пишите, будем консультировать по заполнению. У нас, ну, до 31 марта у нас есть время. Но сейчас я уже вас призываю к тому, чтобы начинать посмотреть, как, этот, как, как, это, как эту форму, в базу данных необходимо заполнять. Раздел 6. Расходы НПО за отчетный период в тенге. То есть там мы, раздел 5. Сколько мы получили? Какие? Раздел 6 uh, мы заполняем по нашей... Uh, хорошо, я рада, Гульнара, спасибо вам за, за ваше подтверждение, что я ответила на ваш вопрос. Uh, мы заполняем уже, как мы эти деньги тратили. И это уже мы на основе нашего бухгалтерского отчета. Здесь вы берете своего бухгалтера, либо человека, который заполняет и дает вашу налоговую отчетность, ваш годовой отчет и смотрите. Как вы потратили эти деньги? На содержание некоммерческой организации там аренда офиса, организации проведения мероприятий, подготовка и размещение информационных материалов, вознаграждение, благотворительная помощь, спонсорское отчисление, вступить, то есть отчисление на безвозмездной основе, если вы кому-то передавали, вступительные взносы, если ваша организация. Не вы как физическое лицо, не как руководитель, там, член организации, учредитель даже организации. А именно ваша некоммерческая организация является членом какой-либо ассоциации, там, сети и так далее. И, там, и туда вы перечисляли какие-либо взносы. Например, там, в гражданском альянсе, я знаю, есть членские взносы, организации перечисляют эти членские взносы. Если кто-то есть члены гражданского альянса, и вы делали такие а, взносы, то вы сюда вносите. Мы перечислили. Опять же вопрос, если вы перечисляли со счета своей организации, если вы просто из своего кармана платили, то это не является член. То есть либо вы должны эти взносы, насколько я понимаю, внести, то есть провести как поступление сначала в свою организацию, например, взнос учредителя организации, и потом уже эти деньги а, показать как членские взносы, например, там гражданскому альянсу Казахстана. Ну это например. Uh, у меня, например, у меня вот в 2016 году, вот, как, тоже был вопрос про руководителя, относится к вопросам Жанны. У нас закончились проектные деньги, но я работала как бы за свой счет, но показывала uh, зарплату руководителя, директора. И платили мы налоги со счета своей организации для того, чтобы это показать. То есть я в организацию, на счет организации внесла как взнос учредителя, так как я являюсь соучредителем, определенные деньги. Потом мы это показали в отчетности как поступление от, от, от учредителя. И естественно, и потом в расходах это пошло как на, на зарплату, на налоги и так далее. То есть на деятельность организации. Ну и также безвозмездно переданное имущество, пожертвования и то. Как, например, по нашей практике, когда мы пока, то есть у нас есть содержание некоммерческой организации, то есть это определенные как бы административные расходы, которые есть в бюджете, когда мы работаем в основном на международные гранты, и организация проведения мероприятий. Ну в этом году мы готовили подготовку и размещение информационных материалов, у нас еще будет такая статья. Ну, вознаграждение эксперта. То есть вот как бы по большому счету, то есть эти да, но это все я заполняю всегда с бухгалтером, потому как как разносятся расходы в вашей налоговой отчетности, вашей 1С бухгалтерии. Вы, понятно, что если у вас нулевая деятельность, и у вас не было поступлений на счет организации, вы не работали с финансами в этом году, то у вас везде будут и поступления по нулям, и расходы, естественно, по нулям. Если же у вас были поступления, то они у вас проходили через ваши счета, они у вас вы отчитывались за это в налоговой отчетности, это у вас все уже разнесено по вашей форме бухгалтерского баланса, вы просто берете бухгалтерский баланс, смотрите там цифры, соотносите их с этими графами и, естественно, проставляете. Итого. На самом деле поступления и расходы могут не совпадать. Жанна, Жанна меня тоже поддерживает, спасибо большое. Не совпадать, с чем это связано, как вы думаете? Вот сейчас у меня к вам вопрос. В каком случае доходы и расходы на 31-е, на конец года могут в организации не совпадать? А с чем это связано? Да, Жанна, то есть, ну, как бы, но ну, эти суммы у вас уже, они как бы в течение года у вас разделяются, вы их проводите по бухгалтерской отчетности. Вы же, как бы, пишете, то есть, есть определенная форма вот бухгалтером, то есть, берете бухгалтерский баланс, и там, в принципе, написано, на что были потрачены деньги ваши, которые были у вас со счета списаны. Я вот так делаю, мне бухгалтер предоставляет бухгалтерский баланс, я беру его, и там написано, я просто разношу по этим графам. А, там просто вопросик стоят. Так, теперь я задала вам вопрос. 30 секунд на размышление и на написание. А в каком случае не совпадают деньги, и, то есть и того, да, и раздела 5, сколько вы поступило вам денег из разных источников, и раздел 6, сколько вы потратили, то есть расходы НПО за отчетный период. Вашей версии. Хотя, может быть, кто-то ну, у кого-то всегда это совпадает. Да, если остаются деньги, но вопрос как бы немножко другой, почему эти деньги остаются? мы ну кто работает по госзаказу там по госгрантам то здесь понятно как бы все проще у нас как бы день всегда проекты по госзаказу и проекты по государственным грантам заканчиваются в конце года и деньги, и деньги всегда мы все тратим но на самом деле у нас могут быть проекты и контракты, переходящие из года в год. Когда у вас, например, контракт начался там в мае 2017 года и заканчивается, например, в мае 2018 года. Понятно, что и бывает, что последний транш вам пришел в конце декабре, а ваша активность ваша начнется только... Как бы по, по, ну, например, на проведение какого-то мероприятия вы отчитались перед донором, он а перечисляет следующий транш на ту деятельность, которая у вас будет там, в январе и феврале будущего года. То есть таким образом у вас действительно а, получается, что поступление есть, а расходов еще нет. А, поэтому не пугай, то есть, если у вас есть такие проекты, не пугаться не надо, то есть то, что наши эти суммы не совпадают. Главное, чтобы все это было у вас как бы, ну, ваше, соответствовало с вашими как бы, налоговыми документами. Здесь вам понятно по этому разделу, мы можем двигаться дальше. Если все понятно и можем двигаться дальше, поставьте, пожалуйста, плюсы. Угу. Хорошо. Раздел 7. Бюджет, сумма, тенге. Вот этот раздел, видите, я подчеркнула, заполняется филиалами или представительствами международных и иностранных организаций. То есть если вы являетесь местной, юри... местной некоммерческой организацией НПО, этот раздел к нам с вами не относится. Это относится, например.. Представительство. представительству, есть центр некоммерческого права, ICNL, они являются представителями. Это для них. То есть здесь они указывают, то есть бюджет финансирования проекта, то есть те проекты, которые они выделяют кому-то, кому он передают деньги. И бюджет грантового финансирования, то есть свой бюджет, да, финансирование проектов и программ своих, которые они получают, и бюджет грантового финансирования в Республике Казахстан на текущий календарный год. То есть если, в том случае, если они эти гранты предоставляют, если они их выделяют, то есть кому-то передали. Здесь тоже, думаю, все понятно, нас это как бы не касается, мы не являемся филиалами или представительствами иностранных организаций, поэтому мы здесь просто ставим в этом разделе прочерк. Тоже все понятно, да? Понятно? Ставим плюсики. Так, далее э, идут несколько форм и несколько таблиц. Сразу я вам эту форму, я ее скачала э, с интернета, приказ, э, там есть форма, которая заполняется, она только, к сожалению, пока в, в, в Adobe, в PDF, PDF да? не, не в Word. -овском. Я ее также загрузила сюда в наш э, вебинар, в доступные ресурсы, вы можете их скачать. И там уже посмотрите, там есть, в принципе, еще инструкция от э, министерства, то есть в этом приказе, по каждому разделу, по каждой графе, как заполнять. Она не, ну, как бы, достаточно понятна, но говорю, мы еще постараемся ее перевести в более-менее э, понятный, удобный вид. Итак, там есть табличка. Таблица 2. Это филиалы представительства неправительственной организации. Если у вас есть филиалы представительства других организаций, обычно это бывают у республиканских общественных объединений, либо в ассоциации юридических лиц, если у вас нет, но у большинства, насколько я знаю, нет представительств неправительственной организации, то есть представительства и филиалы, которые официально юридически зарегистрированы, у которых есть ну, МИН, местонахождение, так, так, так далее, так далее, так далее. Если у вас этого нет, ставите прочерки или пишите «нет» и не заполняем эту таблицу. Здесь тоже все понятно. У кого, у кого-нибудь есть филиалы? Если есть филиалы, напишите да. Просто уже чтобы если нет филиалов, напишите нет. И мы тогда едем дальше, как говорится, не останавливаемся на этом. Потому что, насколько я знаю, это достаточно хлопотное дело регистрации филиалов, их тоже нужно поддерживать, не искать на них финансирование и так далее, и так далее. Сейчас очень мало кто как бы, регистрирует ну, филиалы. Я говорю это только если республиканское общественное объединение, где у нас, чтобы получить статус республиканского общественного объединения, необходимо, чтобы у вас было зарегистрировано или зарегистрированы филиалы не менее чем в 8 областях Казахстана. Хорошо. Здесь тоже достаточно все просто для нас. Таблица 3. Проекты неправительственных организаций, филиалов, представительств, обособленные подразделения иностранных и международных некоммерческих организаций, реализованные за отчетный период, реализуемые в текущем году. То есть здесь мы заполняем информацию по каждому проекту, который у нас реализованные, реализованные за отчетный период и реализуемые в текущем году. То есть если они переходят у нас на текущий год. Мы тоже их заполняем, то есть когда они у нас на. Начали, если они у нас начались в 2017 году. По каждому проекту мы отдельно заполняем вот все эти графы. Наименование проекта или программы, в зависимости от того, как это у вас называется. БИН-донорской организации заказчика, грантодателя, то есть тот, кто вам дал деньги. Источник финансирования указываем, был ли это государственный социальный заказ, иностранный, коммерческий, самофинансирование. Возможно, вы из своих денег, да, вот как бы заработали, как бы деньги на это взносы, и, либо это неком, некоммерческий характер, то есть переданный на благотворительность, спонсорской и так далее. Просто отмечаем для себя. Направление проекта выбираем из 15, из 15 пунктов, которые в таблице 1. Это те наши направления деятельности, которые в самом начале, о которых мы говорили, они там в табличке есть, но на самом деле они соответствуют, они есть в законе о государственном социальном заказе, вот эти 15 направлений, по которым выделяется государственный социальный заказ. Они сюда, в эту базу данных, и перенесены. Просто нужно оттуда выбрать и написать, то есть направление проекта, куда мы подходим. Цели проекта или программы регион реализованного проекта, здесь у меня опечатка, прошу прощения, то есть это две отдельные графы, я просто копировала, и видно, прошу прощения, не досмотрела. То цели проекта вы берете из своего проекта, из описания ваш, вашего контракта с донором. Поэтому еще раз повторюсь, когда вы начинаете заполнять прежде чем начинать заполнять форму для базы данных НПО, положите рядом с собой ваши уставные документы, ваш бухгалтерский баланс и ваши документы по проектам, то есть контракты с донорами, которые у вас были заключены, то есть любые там э, гранты, коммерческие и так, далее, и так далее, все, что вы получали в предыдущем году, чтобы оттуда брать направление, цели, общий бюджет проекта в тенге, полученное финансирование проекта в отчетный период, это если вы, он у вас переходящий. То есть у меня, например, двухгодичный проект там, на 100 тысяч долларов. Первый год я получаю только 50 тысяч долларов. То есть общий бюджет какой-то, общий бюджет у меня будет 100 тысяч, полученное финансирование проекта за отчетный период, который мы поступили на счет, будет 50 тысяч. Период реализации проекта, например, с 1 января 2017 года по 31 декабря там, 2018 года, если это двухгодичный проект. Либо, например, у меня проект сейчас с канадским фондом с 1 сентября 2017 года по 28 февраля 2018 года. То есть мы, все, что указано, так у меня указано в моем контракте, это является подтверждающим документом в случае вопросов к моей организации, и таким образом я это прописываю. Регион реализованного проекта или реализуемого проекта. Если вы реализуете его только, например, в своей области, в районе, в городе, то вы прописываете. Но это у вас указано в самом контракте, где вы реализуете. Если же регион реализации Казахстан, пишем Казахстан. Если регион реализации там Центральная Азия, там либо еще что-то, три страны, то прописываем все, что согласно нашему, нашему контракту, нашему проекту, который мы с вами реализуем. Наименование соискателя проекта, программы. Это в данном случае, если... Соискатель есть, если вы идете с кем-то в паре. Бывает, что проекты связаны, например, не одна организация, а две-три организации, но в данном случае соискатель ⁇ это только у вас по бюджету прописан как соискатель, и ваши бюджеты там разделены. То есть это деньги на то, это, это деньги на это. А если же вы единственная организация, которая отвечает и получает финансирование, все остальные у вас как бы на отсуток подряде, вы просто их привлекаете уже в рамках проекта, то здесь эти данные не указываются. И краткая информация о результатах выполнения проекта. То есть те результаты, которые вы уже достигли. Обучили столько-то человек, провели столько-то, столько-то, но опять краткая информация о результатах выполнения проекта, она у нас с вами содержится в первую очередь в ожидаемых результатах, которые проектные наши заявки и в контракте, и в наших отчетах донора, где мы пишем, Какие результаты мы достигли по этому проекту на конец там, отчетного периода. Здесь, а здесь, пожалуй, здесь у вас есть вопросы по этому разделу? Если да, пишите вопросы. Если у вас нет вопросов, поставьте минус. Единственное, что я еще раз вам напомню, по эт, вот этот разделчик вы заполняете по каждому проекту отдельно. То есть у вас получится, нет, если у вас, например, два проекта, то у вас получится две таблички номер три, ну как бы по наименованию наименование программы. Если четыре, то четыре. Если один, то один. Это тоже понятно. Хорошо, едем дальше. Таблица 4. Проекты филиалов или представитель неправительственных организаций, реализованные за отчетный период и реализуемый в текущем году. Есть филиалы, были на них, то тогда заполняем. Как мы выяснили, у нас с вами не было ни у кого филиалов. Значит, эта табличка в этой табличке... Так, Жанна, но сегодня мы не будем говорить о бухгалтерском балансе, вручную и да, без 1С... А, потому что, ну, я опять же говорю, я не бухгалтер, я не, но я передам этот вопрос Наталье а, и попрошу ее 13 января а, ну, об, этом, об этом хотя бы немножко, немножко сказать, то есть как и вообще, насколько это возможно, какие-то есть, но форма, например, бухгалтерского баланса, вот, которую мы давали для ручного заполнения, она есть у на нашем сайте. Сейчас мы дойдем до конца этой презентации, и там вы увидите все ссылочки, и там можно зайти и просто скачать эту форму и заполнить. Да, 13.01.18 будет вебинар Наташи. Это не, как бы не, не обязательный вебинар в рамках нашей образовательной программы. Это а, вебинар, который Наталья проводит в рамках своего проекта. Но мы очень тесно сотрудничаем, и я поэтому вам, как слушателям нашей образовательной программы, его рекомендую обязательно пройти. Сама обязательно буду слушать. Потому, и попрошу ее вот, как бы для наших слушателей постараться это сделать. Если у нее не получится это включить, вебинар то я, мы с ней договорюсь каким образом это возможно сделать может быть сделаем какую-нибудь письменную типа, небольшую инструкцию по заполнению но я ваш вопрос услышала увидела зафиксировала себе и обязательно мы над ним будем будем работать как можно пройти на вебинар наташи во-первых мы азиза вам вышли письмо должна была или вышли может быть сегодня уже после вебинара я по крайней мере, напомню где есть ссылки для регистрации нам дальше на вебинар, нужно будет зарегистрироваться там он тоже бесплатный регистрация простая просто нужно будет пройти по ссылке если вы не получите да такое письмо каким-то образом да там случайно что-то вам не попало пишите мне на мой электронный адрес вы электронный адрес мы знаете я вам скину это письмо то есть объявление с регистрацией. Также объявление о Наташином вебинаре мы размещаем на своей странице в Фейсбуке. Если вы не подписаны на нашу страничку в Facebook, то рекомендую вам подписаться, потому что как раз вот, там много такой информации о вебинарах и партнерских, то есть не только наши. Хорошо. Все, с вебинаром с Наташином разобрались. С таблицей 4 тоже все понятно, да? То же самое, но только для филиалов. Нет филиалов, не заполняем. Писп, ставим просто прочерки, видите, стоит звездочка. Если не, или, или пишем «нет», «нет», «нет», «нет», «нет». Все. Здесь тоже все очень как бы просто. Дальше таблица 5. Сведения об учредителях, участниках неправительственных организаций. Тоже новая форма. Все это достаточно серьезно упростила. Раньше мы там и адрес писали, и еще что-то. Но все это было на добровольных началах. Сейчас мы указываем наименование. Или фамилия, имя, отчество при наличии. Здесь просто учредителями могут быть как физические, так и юридические лица. Берете ваши, опять же, уставные документы, которые у вас лежат да, на столе рядом, которые мы приготовили заранее перед заполнением формы для базы данных МПО. Смотрим, кто наши учредители. В соответствии, так как они записаны в наших учредительных документах, мы их переносим сюда. Это графании, то есть не заполняется общественными объединениями, потому что общественных объединений нет учредителей, там есть собрание. Но это вот основа, это можно про общественное объединение старой инструкции, да, к старой форме было прописано, там можно все это прочитать. Но тогда прикладывается как бы протокол и список первых граждан-инициаторов создания общественного объединения. Укажите юридический, то есть указываем это юридическое или физическое лицо, указываем bin, если это юридическое лицо, и ИИН, если это физическое лицо. Если у вас один учредитель, ну, как бы, значит одного, если нет, в таблице 5 у вас будет, значит, как бы на всех учредителей это заполняем. Здесь тоже, да, все понятно. Если да, если нет, пишите вопросы, пока я перелистываю. Все, хорошо. Таблица 6. Организация, органы государства, с которыми заключены документы о сотрудничестве и партнерстве. В данном случае документы о сотрудничестве и партнерстве. Это меморандумы определенные. Может быть, договоры какие-либо там о сотрудничестве, там все что угодно. Как правило, если они у вас есть, иногда мы в договорах прописываем. Да, в своих проектах, вернее, прописываем, заключаем, они у нас есть с подписями, когда вот берете, у меня есть папочка, да, там, меморандумы о взаимной помощи, поддержке, там, или еще чего-то. И я тогда пишу наименование с каким государственным органом, например, там, а, Департамент внутренней политики Алматинской, Акимата, Алматинской области, а, ВИД, да, вот у меня будет, например, государ, государственный орган, БИН, то есть или, или аналог, да, если это иностранная организация. Да, только новый за 2017 год, потому что мы с вами сдаем базу данных за один год, за отчетный период. То есть за 2016 год мы уже сдали, он уже есть в базе данных. Мы указываем только с 1 января по 31 декабря 2017 года. Те, которые заключены. Не заключали, нет у нас таких документов. Значит, мы просто ставим прочерк, либо пишем. Здесь тоже, да, все понятно. Тоже, да. Опять же, форма достаточно, ну, как бы в этом отношении тоже упростилась, на мой взгляд, потому что все-таки посложнее было немножко. Ой, извините, вот здесь я тоже, здесь у меня опечатка, я потом исправлю со старого, со слайда. Последнее не изменение в законодательстве, на название слайда, а последнее, да, заключительная часть, здесь должно быть написано заключительная часть, то есть то, что мы подтверждаем. Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждаю руководитель, исполнитель, если кто-то заполнял другой, то есть вы кому-то поручили, то есть пиш, подписываем подпись, пишем фамилия и имя, ставим подпись, место печати. Но ответственность, мы понимаем, лежит на руководителя организации, проверяйте. В заключение еще раз скажу, у вас должно быть две идентичные формы. Одна на русском языке, другая на, на, вот, чуть не на, английском, на казахском языке. Извините. И теперь по вопросу заполнения, да, то есть мы можем ее с вами сдать на русском и казахском языке, и мы можем сдать, мы должны ее с вами можем сдать как в электронном виде так и в печатном виде. В электронном виде на портале э, базы данных НПО, э, он, он уже доступен и открыт, но там есть один э, нюанс. Для того, чтобы сдать эту отчетность, у организации должна быть электронная подпись. И в прошлом году я, например, не смогла через электронный портал сдать эту отчетность, э, потом ну, что-то там не получилось, не, не входилось, не записывалось и так далее. Uh, у нас есть возможность отправить это в печатном виде но если вы отправляете по почте то вам обязательно все свои данные нужно продублировать в электронном виде на электронном носителе либо на диск либо на флешке как делаю я, я заполняю две формы прикладываю бухгалтерский баланс распечатывают пропечатываю и сканирую и на диск Копирую как вордовскую форму, так и PDF-форму. Почему вордовскую, а не только PDF? Потому что сотрудники министерства будут потом наши данные сами вносить в базу данных НПО. И понятно, с вордовского документа мы это будет проще сделать. Буду в этом году, естественно, пробовать еще раз в электронном портале сдавать, но в любом случае как бы всегда можно продублировать и отправить по, по почте, Про простым, ну, как бы заказным письмом. А, Владислав Михайлович, конечно, ссылка на видео будет обязательно, как всегда, как только мы конвертируем это, это, это видео этого вебинара, мы обязательно вам перекинем эту ссылку. Вы можете смотреть, Азизов, насколько я знаю, всегда рассылает информацию со ссылками, поэтому вы сможете еще раз пересмотреть а, этот вебинар, либо что если что-то упустили или что-то было а, там упущено из этих, по техническим причинам. Еще раз повторюсь, вот сейчас на этом слайде ответы на часто задаваемые вопросы вы можете найти по ссылке на сайте EFLMIR. Там есть инструкция по заполнению формы на казахском и русском языке. Она не устаревшая, ну, как бы устаревшая немного, потому что по прежней форме. Но многие вопросы еще актуальны. Можно посмотреть, почитать. Есть записи вебинаров от 18 и 25 марта, которые читали наши эксперты Гуляев, Наташа Янсен. Там вопросы как раз достаточно подробно рассматривались. Как раз по видам поступлений и так далее. Презентации вебинаров, то есть тоже там размещены. Нормативно-правовые акты по базе данных, которые были вот до, пока до 6 декабря. Бухгалтерский баланс таблицы и сопроводительное письмо, которое нужно тоже, если вы отправляете по почте, тоже прикладывать к, наш, к нашим документам. То есть все, все эти вот данные там есть. Я надеюсь, что они вам будут полезны. Зайдите на эту страничку, посмотрите. Я надеюсь, что в ближайшее время, по крайней мере, до конца, ну, до начала февраля, мы разместим там уже более обновленные данные, вот, согласно новому приказу, чтобы учесть все нюансы и все вот изменения, которые были внесены. А теперь к вопросу. Я, если честно, вот я еще раз попытаюсь, что касается иностранного финансирования. Я планировала, что мы с вами зайдем на наш сайт и там посмотрим, но что-то у меня не, не включается демонстрация рабочего стола моего компьютера. Потому что по иностранному финансированию самое важное, что, я долж, что мы должны с вами знать что иностранная, то есть если вы, отчетность по иностранному финансированию, должны сдавать как юридические, так и физические лица. То есть независимо от того, носят они как бы коммерческие организации или некоммерческие организации, в законе так прописано. Есть один момент, который просто так очень хорошо у нас прописано, это на но ну, не включается, я прошу прощения, по техническим причинам, но я, я вам сейчас скину ссылочку а, прямо сюда. Просто это ссылка на наш сайт, на страницу как раз по иностранному финансированию. На этой страничке очень а, мы прописали, то есть кто и по каким основаниям должен сдавать отчетность по иностранному финансированию. Есть два вебинара Наташа Янцев очень подробно по двум формам. Коротко вам скажу следующее. То есть если вам в организацию пришел кто-то и принес, то есть иностранец либо лицо без гражданства, если у вас есть договор с неказахстанской организацией российской, кыргызской, швейцарской, американской, не главное, не казахстанская, то вам уже сразу нужно идти и смотреть закон как раз о платежах и, в частности, кто должен сдавать. То есть это, это первое. Далее в законе прописано, по каким видам деятельности необходимо сдавать отчетность. Первое – это если вы собираете информацию, каким-то образом то для, анализируете. И в данном случае есть исключение некоммерческих организаций. То есть исследование если вы проводите маркетинговые исследования для рекламы, для продвижения товара, и это коммерческий контракт, то вы не сдаете да, иностранную отчетность. Но многие наши проекты как раз вот на безвозмездной основе, да, не коммерческой, то есть мы анализируем там базы, да, нормативные документы проводим исследования там оценку потребностей и так далее и так далее если такой вид деятельности за иностранные деньги у вас есть то вы подпадаете под действие данного закона второй момент если вы распространяете информацию например вы проанализировали и выпустили буклет за иностранные опять же деньги при поддержке какого-то там международного фонда о том как заполнять там какие-то формы, да, для людей с ограниченными возможностями, либо еще каким-то образом, вплоть до того, что наши семинары – это тоже информирование, да, информирования, то это тоже, значит, мы тоже с вами подпадаем под действие этого закона. И третий вид деятельности, который обязует нас давать отчетность по иностранному финансированию это – это оказание юридической помощи и консультирования. И здесь вот как раз нет исключения коммерческой деятельности, то есть даже если вы юрист свободный, да, то есть физическое лицо, ИП или просто юрист, да, который оказывает какое-либо консультирование, юридическая помощь иностранцам, лицам без гражданства, международным иностранным компаниям государств и каким-то как, некоммерческим, да, иностранным компаниям. И эти деньги к вам поступают то вы тоже обязаны сдавать отчетность по иностранному финансированию. И шаг этой отчетности – одна тенге. То есть вы, если вы оказали консультацию, вам заплатили там, одну, тысячу тенге, там, я говорю, одну тенге, то вы уже подпадаете под действие данного закона. Это понятно? Скажите мне, пожалуйста, потому что мы сейчас работаем с вами без слайдов, работаем только, как говорится, на голосе, да, на аудиозвуке. Так, понятно. По ссылочке пойдете, там еще как раз это все расписано, да, на нашем сайте. Увидите подробнее еще глазками. Второй момент. Как только мы определили, что мы являемся, подпадаем под действие закона и нам нужно сдавать отчетность по иностранному финансированию, мы должны знать, что существует два, две формы отчетности по иностранному финансированию. Первое. Это уведомление о том, что вы получили деньги иностранные. А это уведомление мы должны подавать с вами в течение 10 дней по заключению сделки. Заключение сделки либо это подписание договора, то есть у вас есть контракт, либо фактическое поступление денег, да? то есть пришел клиент, заплатил вам, а вы там пробили в кассовом аппарате, либо, ну, там выдали им квитанцию и так далее, и так далее. То есть после того, как вы... То есть либо вы, либо вы заключили договор, то есть у меня есть, например, с Канадским фондом 1 сентября. Вот с 1 сентября до 10 сентября я должна уведомить налоговые органы, то есть заполнить форму 0017. Она тоже есть у нас на сайте, вы ее увидите. И есть вебинар Наташи Янсен по заполнению этой формы, но мы там в данном случае очень просто. Да, нужно выделить, то есть какой вид деятельности вы подпадаете, то есть там сбор, анализ информации, распространение информации, оказание юридической помощи или консультирование и сумму денег, которую вы получаете. Заполнили, отправили. Как, как любую налоговую отчетность, естественно, вы можете отправлять в электронном виде через портал, да, либо вы можете это отправить в печатную. Все, это как бы уведомили в течение 10 дней. Здесь тоже, да, понятно. Вторая форма. 0018 это форма о расходовании. Если у вас, то есть есть, смотрите, вот по точнее не могу, да, то есть это как бы прописано в документ. То есть есть, если у вас есть договор, то по договору. Но есть, когда мы некоторые действия и поступление денег без договора. Если у вас нет договора, тогда по поступлению денег. Здесь понятно, Елена? Но еще раз я вам рекомендую посмотреть вебинар Натальи. Он актуален, мы это делали в прошлом году, потому что изменений по иностранному финансированию за последнее время никаких не произошло. Смотрели, да, хорошо ли? Поэтому... Если у кого-то возникают какие-то вопросы, просто действительно Наталья специалист, я вам только как руководитель, то, что я, как вот я заполняю, каким образом делаю. Но в любом случае, по всем спорным вопросам, я, ну, моим консультантом является Наталья Ленин. Я уже всегда много раз это говорила. То есть 18-я форма, там уже идет у вас о а, расходовании. 18-ю форму мы сдаем ежеквартально. То есть если вы получили деньги, то, то в конце квартала, то есть в соответствии со сроками налоговой другой отчетности, вы должны заполнить еще форму о расходовании поступивших иностранных денег. И там уже сложнее, и здесь нам в помощь как раз введение 1С, потому что там применяется субъектный подход, и там мы указываем все платежи. Например, заплатили, был у вас семинар. Заплатили вы суточный Иванов Иван Иванович 5000 тенге, все, указывайте, там, Иванов Иван Иванович, 5000 тенге, там, документ такой-то, такой-то. А платили там типографию, там, опять же, указывайте документы. Опять, я говорю, не буду сейчас подробно это разъяснять, тем более, как правило, это да, чаще всего, ну как бы это вопрос уже бухгалтерии, и это очень подробно, с разъяснениями, с нюансами, с рисками, с трудностями, с понятностями и непонятностями, все в вебинаре Наташи вот по этой ссылочке, там есть все, все материалы. Опять же, мы забрали на эту страничку специально для некоммерческих организаций, это был у нас проект тоже при поддержке Лаплайна. Поэтому там вы можете это запомнить. Если кто-то не является, я не буду почему долго на этом останавливаться, потому что не все являются организациями, которые подпадают под действие этого закона. Если будет какая-то дополнительная информация по иностранному финансированию, либо по изменениям, мы, конечно, будем ее обрабатывать, будем вас информировать. Поэтому еще раз прорекламирую свою страничку, страницу нашей организации. Инмир И опять вам ее сейчас ссылочку в чат кину. Заходите, я вам рекомендую просто подписаться на нашу страницу. Мы стараемся размещать всю актуальную новую информацию о конкурсах, которые есть для некоммерческих организаций, о новшествах, о каких-то указах, приказах, какие-то, может быть, да, ну, партнерские мероприятия, которые могут быть интересны всем другим организациям. То есть, ну, это, наше детище... Я на самом деле на сегодняшний день горжусь этой страничкой. Я считаю, что она такая очень информативная. Многие вещи благодарна нашему специалисту Гаухару Богомоловой, которая ведет эту страницу, потому что многие вещи, новшества я сама узнаю со своей страницы, захожу на нее, смотрю, и мне не нужно прыскать по, по всему интернету. На этом у меня на сегодня как бы все, что я имела вам сказать, и поделиться информацией. Если у вас есть вопросы, я готова их прочитать. Да, Газиза, спасибо, Гоухар, действительно, большая молодец, очень ответственная, вообще, выше всяких похвал. Пишите вопросы, если у вас нет вопросов, дайте мне знать, что нет, просто напишите «нет» или поставьте минус. У нас с вами сейчас 16.37, мы с вами полтора часа пробыли в эфире. Хорошо, тоже вам всем спасибо большое, я надеюсь, что это было вам полезно. 13 числа в 15.00 будет семинар Наташи Янсен по ее проекту по изменениям налогового кодекс для НПО. Еще раз повторюсь, очень-очень рекомендую. И 15 числа тоже придет вам рассылка, у нас с вами будет заключительный вебинар по публичной отчетности. Приглашаю и жду вас на этом вебинаре, вести его буду я. Я считаю, что публичная отчетность нами, коммерческими организациями, очень недооценена, именно как ресурс по привлечению финансового обеспечению финансовой устойчивости. И по публичной отчетности мы с вами будем говорить как раз с этого фокуса. То есть как его сделать полезным? Не просто выпускать публичный отчет, чтобы он у нас был, да, ну как бы вот надо вроде бы и надо, а как его использовать, чтобы у вас было больше денег на вашу деятельность, чтобы у вас было больше доноров. Поэтому до, до встречи в эфире в понедельник. Желаю всем удачных выходных, отдохнуть, с наступающим Старым Новым Годом. Праздники продолжаются, так что желаю вам всем успехов и удачи. Спасибо большое. Если нет вопросов, я отключаюсь.